Мне кажется, очень важно показывать молодежи, что э, не только общественность работает с тем, чтобы предупредить эту проблему, не только международная организация, но и государство готово помогать, готово работать с молодежью. Это весь день у нас был расписан по минутам. Очень э, продуктивные э, и интенсивные проходили занятия, очень интересные спикеры. Сегодня к нам приезжали представители УКБОН. И рассказывали нам про беженцев и в контексте торговли людьми. И я, в свою очередь, поменял отношение к этой проблеме и к беженцам. Мне понравилась больше всего это ролевая игра с Евгением Букой. Потому что это формат, который я могу интегрировать свою работу с детьми, так как я учитель.